Давайте посмотрим, вообще, ну, на чем строится выбор ниши. да? То есть выбор места вашей работы, выбор типа деятельности, да, выбор ниши. Я всегда очень красиво пишу, те, кто смотрит мой канал, знают, что ну, вот, тексты в Paint это сильная сторона моего канала. И как вы догадались, первый момент, или не догадались еще, это сильная сторона. Сильная сторона. То есть, например, у меня сильная сторона это болтать. Я могу рассказывать, рассказывать, даже если не очень разбираюсь. Кстати, есть в пикапе такой термин, называется бредогенератор. То есть это когда вы можете разговаривать с человеком почти на любую тему долго и довольно забавно, при том, что вы можете довольно слабо разбираться. То есть, например, я... Там иногда с девушками разговариваю про автомобили, хотя я не автомобилист и вообще вряд ли смогу что там вообще ничего не смогу. То есть первый момент для выбора правильной ниши это опираться на вашу сильную сторону. Если вы думаете, что у вас нет сильной стороны, вы ошибаетесь. Например, вы можете быть очень фотогеничным, да? Это может быть сильной стороной, если вы хотите делать канал на YouTube, если вы хотите делать, может быть, видеоблог, фотографироваться. У меня, например, нет такой сильной стороны. Я на фотографиях выхожу довольно, довольно стремно. У меня сильная сторона это то, что я могу генерировать много идей. Например. То есть я могу бешеное количество проектов, каких то придумывать. У меня сильная сторона, что я хорошо стартую проекты. То есть вот на старте я могу выкладываться по полную, не спать ночами. То есть, но у меня есть и слабые стороны. Да? например, слабая моя сторона это то, что я не могу на долгие дистанции держать проект. То есть мне сложно. Вот. То есть, ну вот как бы так вот в общих чертах не будем углубляться там, в мои эти сильные слабые стороны. Я примерно их представляю. Некоторые из вас тоже, как бы я кое что сказал, да. Но ищите свою сильную сторону. Это важно. Об этом отдельно можно будет поговорить подробнее. Да? Но в принципе она выделяется обычно у людей с возрастом. ну Довольно очевидно, что хорошо получается, что плохо. Да? Например, вы нравитесь всем девушкам, но ну, это значит, что вы там, сильная сторона. Или вы классно пишете тексты. Сильная сторона, это может влиять на выбор ниши. Второй момент важный при выборе ниши, на мой взгляд, это конкурентность. Ну, то есть конкуренция, конкурентность, неважно. Напишу конкуренты, окей. Есть как бы два момента. Во-первых, есть момент, что если вы ловите рыбу не там, где она ловится, например, вы ловите рыбу в собственной ванной, да, то есть вы кидаете удочку в ванну и пытаетесь там наловить. Мне этот пример, кстати, сказал мой товарищ артем Плешков оставлю на него, пожалуйста ссылку в описании. Он мне просто в последнее время так помогает с полезными советами, что просто бесплатную пропил. Так вот, конкуренция, да? Это если вы ловите рыбу в ванной. Полная ерунда, то есть вы не поймаете ничего. С другой стороны, если вы приходите туда, где уже 500 рыбаков сидят, это тоже плохо. То есть нужно искать такую нишу, в которой вы можете быть востребованы и у вас не очень высокая конкурентность. Почему, например, я не очень люблю высшее образование, особенно в маленьких городах? Потому что ты приходишь, допустим, учиться на юриста, и ты понимаешь, что у тебя в группе 50 юристов на первом курсе, на втором курсе еще 50, на третьем, 50, на четвертом, и еще 50. И получается, только ваш вуз выпускает 250 юристов, которые потом непонятно где будут работать. И естественно, как говорит статистика, большая часть людей в России работает не по специальности. Поэтому нужно находить нишу, в которой более-менее можно жить. И тут мы попадаем в Wordstat Яндекса, я все время о нем говорю Wordstat, Wordstat, Wordstat, Wordstat Яндекса. Здесь можно примерно анализировать свои ниши. Например, вы решили снимать видео на YouTube про рыбалку, ну, к примеру. И мы видим, что по рыбалке вот такая вот статистика, вот столько показов, да. А по зимней рыбалке, в принципе, не сильно меньше, вот. Потом мы идем, допустим, если мы опять же говорим про YouTube, просто мы в основном к YouTube привязываемся, да, мы заходим в «Зимняя рыбалка», и мы видим, что есть канал «Дневник рыболова», например, можем посмотреть, сколько у него подписчиков. То есть вот сейчас мы ищем конкуренцию по рыбалке, и мы смотрим, да, три недели назад, как бы, ну, понятно, что это не самые лучшие ролики, я как бы сходу вижу, да, что много есть ошибок, там, и проблем, но тем не менее 15 тысяч, да, клуб рыбаков, сколько? Сколько подписчиков клуб рыбаков? 60 тысяч, 30 тысяч просмотров на ролике, так, видеоблог Михалыча, простая рыбалка, ловим рыбу. Просто сразу, да, то есть быстро-быстро экспресс оценка ниши. Мало просмотров, но опять же, не очень, хороший, не очень хороший контент. Есть просмотры, но два года назад. Мужская компания, что это, наверное, не про рыбу уже, это уже про все подряд. 37 тысяч просмотров. То есть мы видим, что аудитория в нише рыбалки есть, можно ей заниматься, да. Но в принципе, в принципе... Такого супер ажиотажа нет, я думаю, что по рекламе здесь не будет настолько интересных предложений, как в игровой тематике, например, потому что в игровой тематике просто. То есть, ну вот, сходу могу сказать, очень быстрый экспресс-анализ, конечно, может быть, я что-то там упустил, естественно, потому что это быстро делалось, серьезный анализ делается несколько часов, и как бы с... Но, тем не менее, поверху я могу сказать, что рыбная тематика, в принципе, востребована, она не очень... Популярно, но на них, в принципе, можно зарабатывать. Но, опять же, мы видим топовые каналы, они, смотрите, панда какая, они не огромные. То есть, э, если бы мне человек э, спросил, стоит ли делать канал э, рыбной тематики, я бы сказал, только если это твоя сильная сторона, если это твое хобби, если ты сможешь делать лучше, чем конкуренты, тогда можно. Но, в целом, это не та тематика, в которой, то есть здесь рыбы немного. Получилась такая забавная тавтология. И, опять же, смотрите, да мы вводим зимнюю рыбалку, у нас реклама League of Legends, то есть Реклама тематической нет, то есть кли клики тоже будут не очень хорошие. Понятно, что может быть будет в какой-то период времени, но вот на данный момент у нас League of Legends, и что рекламируется в ролике тоже можно посмотреть, кстати. Давай какую-нибудь рекламку YouTube. У вас Патриот более-менее нормальная реклама. Выбирайте японские кроссоверы, нормальная реклама. Но опять же, это не не реклама супер в тематику. То есть да, понятно, что я в последнее время гуглил машинки, и поэтому мне предлагают какие-то кроссоверы. Это неплохо, учитывая, что это зимняя рыбалка, да. Как бы мужики, рыбалка, там машины. Но это так или иначе есть какая-то там коллаборация. Но по большому счету, это такая ниша. Вот, нишу оценивать долго и сложно, я просто вот, ну, на таком простом примере. То есть, если у вас, например, есть три варианта, вот у меня, например, были варианты когда-то музыкой заниматься. У меня был вариант, например, там, канал на YouTube вести, и там вариант поступить на вышку. Из этих всех ниш понятно, что самое лучшее у меня получился канал на YouTube. То есть, потому что музыка это копейки, а вышка это я как объяснил, да, очень высокая конкуренция, при том, что там мало рыбы. Вот я считаю, что это лучший, лучший оптимальный вариант. Сильная сторона – конкуренты. А третий момент тоже очень важный, на самом деле, это ваш интерес. Многие люди, пока у них мало денег, они готовы типа, делать все, что угодно. Ну, некоторые, по крайней мере, они так себя позиционируют. Потом оказывается, что это не так. Если вам что-то неинтересно, я не вижу смысла этим заниматься. Есть вещи, которые мне вообще не интересны. Например, мне не интересны бухгалтерские моменты. Я нанял бухгалтера на аутсорсе, и все наши бухгалтерские вопросы она закрывает. Ну, как бы, зачем мне заниматься тем, что мне неинтересно. Мне интересно снимать это видео для вас, я сижу его снимаю. Я там что-то с него заработаю, какой-то какой профит получу. То есть, при выборе ниши опираемся на ваш интерес к этой нише. В принципе, вот три основных фактора. Сильная сторона ваша должна быть, ваш интерес должен быть. А, нужно смотреть на конкуренцию, насколько она велика, куда вы сможете пойти и чем заняться, ну и соответственно, да, еще раз повторюсь, опираемся на ваш, на ваш интерес. Это общие моменты, конечно, можно больше пунктов, но я решил так, по-простому, да, и по поводу интернет, многие просто спрашивают, я вот зашел на фриланс, не рекламирую его, я даже не за на другом фриланс-сайте иногда искал все люди, не на этом. А, чем можно заниматься в интернете часто спрашиваю, да посмотрите сколько вакансий сколько работы просто зайдите не, не может не регистрироваться вот, на любой фриланс сайт на любой абсолютно без разницы смотрите вот какие нужны люди специалист по созданию веб клик landing page сопровождение продвижения группы вк продажник на удаленке для маркетинговой компании копирайтинг помощник в Институте компьютерной науки программисты очень нужны учет персонала Отфотографировать салон автомобиля, доработка сайта на битве, средах интернет-проектов. То есть работы в интернете, вал, вы не думаете? То есть все не упирается в YouTube. То есть то, что я зарабатываю на YouTube, не значит, что это для вас. Может быть, это не для вас. Посмотрите просто вакансии, разработка сайтов, тексты, дизайн, арт, программирование, аутсорсинг, переводы, разработка игр, 3D-графика, аудио-видео, анимация и флеш, инжиниринг, рекламы, и маркетинг, фотографию. Всему этому можно научиться. Есть сайты, там, где учат интернет-профессия, можно даже диплом получить. Кстати, там ссылка в описании. Вот, если вам это интересно. И если допустим YouTube канал не ваши вы чувствуете что это не ваше, а вам допустим интересен там, я не знаю, SEO оптимизация занимайтесь этим, на этом можно зарабатывать прокачайтесь в какой-то какой специальности выберите нишу, которая вам интересна ну, я просто к слову показал, да, что есть этот вот а еще все это уже считайте, что информация закончилась полезная, да теперь еще один момент мой товарищ с которым мы делали выпуск открыл канал где оценивают ваши каналы на ютюбе то есть если вы хотите чтобы оценили вашу шапку ваш контент коротко экспресс анализ это абсолютно бесплатно и это еще и вы еще и в ролик попадете вам нужно просто перейти по ссылке которая сейчас на экране в описании первое и написать там про свой канал две строчки а можете просто написать оценимый канал и он вот каждый день обещал выкладывать оценку канала двухминутную так что если вам это интересно так вот все в принципе про нишу рассказал что-то еще хотел спросить а хотел еще сказать ребят Можете вы в комментариях написать, почему вы подписались на канал Заработка в интернете с нуля» и что вам интересно. Может быть больше каких-то практических моментов, может быть больше каких-то мотивационных моментов. То есть вот что бы вы хотели видеть на канале конкретно. Может быть кейсы конкретные выкладывать. Могу показать кейс, как мы, допустим, заработали 70 тысяч за месяц. Ну то есть вот просто вот, ну, вот к слову, да. Просто мне тяжеловато что-то аудиторию в последнее время отслеживать. Все, в принципе все рассказал. Сегодня был какой-то я такой торопливый. Спасибо за просмотр, удачи вам.